Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». В декабре 2020 года Минстрой России утвердил тексты новых методик по разработке и применению нормативов накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости строительства. Это хороший повод вспомнить общие механизмы расчета накладных и прибыли в комплексе А0. Ну и, конечно же, обратить ваше внимание на практические приемы работы с локальной сметой для учета требований новых методик. Напомню, что для работы с нормативами накладных и прибыли по новым методикам вам необходимо загрузить в 0 новые системные таблицы NRSP 2021 и обновленный вариант баз данных единичных расценок, которые привязаны к видам работ по новым методикам. Начну, как обычно, создание новой локальной сметы. Установлю ссылку на нужную нормативную базу, пусть это будет ФР 2001 в редакции 2020 года с изменениями И5. В настройках локальной сметы подключу нужную таблицу с нормативами накладных и прибыли. Эта таблица имеет шифр НРСП-2021. Проверяем. Выбираю расценку из нормативной базы. Устанавливаю объем. Шифр вида работ по расценке трехзначный. Мы помним, что в 0 по классификатору 2020 года введены трехзначные шифры видов работ. Ссылка установлена на таблицу с нормативами 2020 года. Соответственно, нормативы накладных и прибыли установлены правильно. Расчет итогов также выполнен правильно. Но вот ситуация, которую следует обсудить детально. На мой взгляд, в своей работе вам не раз придется решать такую задачу. Вот пример локальной сметы, в которой Накладные расходы и сметные прибыль рассчитаны по нормативам 2004 года. Задача состоит в том, чтобы в этой смете расчет накладных и прибыли пересчитать по нормативам 2020 года. Знакомая ситуация, не правда ли? Я уверен, что вы сразу вспомнили о групповых операциях Ава0. И это правильно. Но прежде чем приступить к выполнению этих операций, хочу обратить ваше внимание на два очень важных обстоятельства. Первое. Напомню, что при расчете локальной сметы в 0 по каждой строке формируются два набора итогов. Мы их называем основные и базисные. Вот вкладка «Итоги строки», набор основных итогов, а вот набор базисных итогов. Особенность здесь в том, что при расчете итогов по накладным и прибыли для основных и базисных итогов используются разные таблицы. Да-да, разные таблицы. В большинстве случаев это одна и та же таблица, но подключается она дважды. Вы обращали внимание, что во вкладке «Стоимость» над полем таблицы НРСП есть две подвкладки «Основные итоги» и «Базисные итоги». Это как раз для нашего случая. И здесь и там устанавливается ссылка на таблицу с нормативами накладных и прибыли. Сейчас ссылка выполнена на одну и ту же таблицу. В момент настройки новой локальной сметы выбранная нами таблица автоматически подключается дважды и к основным, и к базисным итогам. Но сегодня при решении поставленной перед нами задачи это обстоятельство следует иметь в виду особенно. И второй важный момент. В строке локальной сметы шифр вида работ для расценки устанавливается автоматически. Эта информация поступает в смету из базы данных. Ни в коем случае не надо пересчитывать эту смету по расценкам новой редакции базы, где сделана привязка к видам работ 2020 года. Итак, исходная локальная смета составлена по расценкам FAIR-2001 с изменениями и 3 Расценки привязаны к видам работ по классификатору 2004 года. Нормативы накладных и прибыли установлены в соответствии с таблицами НРСП 2004. Если переключиться на вкладку «Базовые итоги», увидите ту же самую таблицу с теми же самыми нормативами. Нам надо расценкам этой локальной сметы присвоить новые виды работ и установить новые нормативы накладных и прибыли. Я точно знаю, что в загруженной у меня редакции базы fr 2001 с изменением и 5 расценки уже привязаны к новым видам работ. Поступаю следующим образом. В настройках локальной сметы удаляю ссылку на таблицу 2004 года и подключаю нужную мне таблицу NRSP-2021. Точно так же поступаю во вкладке «Базисные итоги». Готово. Теперь выполняю групповую операцию ⁇ Назначить таблицу НРСП ⁇ Ссылки на новые таблицы здесь уже отображаются, как для основных, так и для базовых итогов. Эта информация поступает из настройки локальных смет. Особенность данного момента в том, что надо указать, откуда взять шифры виды работ. И вот именно здесь... Вы указываете ссылку на ту нормативную базу, где эта информация присутствует. Еще раз обратите внимание, не той редакции базы, откуда были выбраны расценки при составлении сметы, а той редакции базы, в которой содержится нужная для нас информация. Проверяем. В расценках установлены шифры видов работ по классификации 2020 года. В строке подключена таблица НРСП 2021, причем как для основных, так и для базисных итогов. Таким образом, итоги строк локальной сметы пересчитаны по новым нормативам. Вот так быстро и эффективно выполняется пересчет ранее созданных локальных смет по новым нормативам накладных и прибыли. И последнее. При создании локальной сметы для привязанного к строке работы неучтенного материала автоматически устанавливается такой же вид работ, как и у строки работы. После выполнения обсуждаемой в этом видеоролике групповой операции, вы обнаружите, что у строк с неучтенными материалами в поле вида работ останется ссылка на старый вид работ. Это не ошибка. Система послушно обратится за информацией в базу данных, обнаружит, что там такой информации нет и оставит информацию в поле без изменений. На итоги локальной сметы это никак не влияет, а при решении поставленной перед нами задачи данная ситуация с неучтенными материалами не является критичной. Подведу итог. Если вы составляете новую локальную смету с нормативами накладных и прибыли по методикам, утвержденных в декабре 2020 года, вам необходимо в настройках локальной сметы подключить таблицу НРСП-2021. Расценки же следует выбирать из редакции базы НСИ, в которой выполнена привязка расценок к новым видам работ. Если вы решаете задачу пересчета ранее созданной локальной сметы по нормативам накладных и прибыли новых методик, рекомендую воспользоваться методом групповых операций. Для этого необходимо в настройках локальной сметы подключить таблицы NRSP 2021. Что очень важно в двух вкладках – «Основные итоги» и «Базисные итоги». Выполнить групповую операцию, назначить таблицу НРЭСП и при этом указать, что вид работ для расценок взять из базы НСИ, в которой нужная вам информация есть. И все это позволит вам быстро и эффективно выполнить пересчет локальной сметы. Накладные прибыль будут установлены в смете по новым правилам. Используйте в вашей работе указанные практические приемы работы с локальной сметой. Это повысит качество вашей работы. Спасибо вам за внимание. С вами был Александр Курочкин.